И второй, открыть закрыть угу. ну у нас все замки без брака все дорогой ну, да просто на всякий случай а то мало Все ли. устраивает да да, да, да.